говорил со мной на чистом русском Он так небрежно приглашал на танец Я путалась с ногами в платье узком И думала, что он американец Впиваясь каблуками в лак паркета Как в мужика впивается испанка Я не имела от него секретов Крича на ухо, что я итальянка Потом язык ломали, помадья и хорошую погоду Я плавно перешла на итальянский Он даже не заметил перехода Он отвечал без пауз, без акцента Я с ним летала, не касаясь пола Казалось, мы в венецианском центре И вот причалит к берегу гондола Подхватит нас, мы уплывем не глядя Азурным берегам куда-то вницу, И я впишу в заморские тетради Еще одну родную за границу Мы стали по-французски изъясняться Он пил вино, как будто был французом, Он предложил с ним до утра остаться, Добавив, я нужна ему как муза, В нем было что-то от души цыганской. Он был, как все цыгане, чернобровым. Я с ним болтала по-американски, Не зная, что он Гриша из Тамбова.